Иногда лучше ничего не делать и ничего не менять, оставить все как было, чем вот заниматься какими-то непонятными инновациями, приводящими непонятно к каким результатом. Здравствуй, мир! Сегодня на повестке дня тесты новой версии Армады. То, что было раньше GG, стали 116, а теперь серия RV которая стала, как я уже рассказывал в обзоре, который вы можете посмотреть на сайте, которая стала совсем парковая, объединила в себе все фристалические лыжи. Но она, то есть, не парковая, а такая, скажем, фристайл, бекантер-фристайл в разных талях. вот самая жирная из них сегодня на повестке дня. Значит, лыжа, в принципе, как бы хорошо была знакома мне, ну, в общем-то, я не могу сказать, что я когда-то ее там сильно любил, но она была веселая, она была веселая, такая помесь, Помесь фристайлов с катанием, то есть где-то 50 на 50. Она была парковой, стилистикой, но она была катабельной лыжей. Вот, и позволяла весело кататься в разные стилистике, там, ну, при этом прыгая, скача, там, такой фрискин. Шикарный фрискин. Вот ее изменили, поменялся дизайн, все немножко поменялось. И мне показалось, что эта лыжа стала совсем, как бы, больше фристайла, чем катали. Вот. Может быть, потому что крепления на тестовой модели ставили там совсем как-то посередине. Может быть, их сдвинуть, станет лучше. Но это все лирика, это все может, это все неинтересно. Вот на том, как оно ехалось, оно было так. То есть, лыжа а за счет рокеров с двух сторон она склонна к очень маневренному катанию, очень частым поворотам, очень короткого радиуса. Очень она хлопает всем. И передом и задом, то есть, пригрузишь. Носы распустятся, задники э, в обратную сторону, все наоборот При этом задник заваливаться не дает на себя, проваливается и так далее Вот как это, в общем, свойственно для таких лыж вот, и получается, что надо постоянно лыжи контролировать Контролировать их очень хорошо, получается, только в коротком повороте Полной загрузкой, вот, и уходом в боковое проскальзывание Притом, неважно, там, в целине это не в целине Плюс у них единственное в том, что При такой их ширине, при такой их мягкости Они, в общем-то, идут в боковое проскальзывание Абсолютно спокойно, не тонут, не проваливаются ничего. И, в общем-то, достаточно нормально Отрабатывают неровности склона Вот, не, в ноги не бьют, как бы И, в общем-то, в принципе, все весело Если, в общем-то, хорошие какие-то даже Кочки и прыжочки, ну, естественно, фристарическая лыжа Она отлично прыгает, в общем-то И провоцирует на то, чтобы этим заниматься Вот, ну, то есть, если вы такой катальщик с такой серьезной, как бы, склонностью к какому-то фану именно прыгательному, то это вообще ваш вариант. Вот. Если вы катальщик на какие-то целины, на какие-то скорости, на какое-то вообще крейсерское катание, ну, то есть именно фрирайдер, именно катающий, это вообще не ваш вариант. На скорости лыжи вот как бы вообще не работает. На повороте э -э, радиуса больше среднего она вообще не работает. Вот, она делает все, что угодно, кроме просто того, там, ехать стабильно. То есть стабильность и это лыжи ⁇ это вещи несовместимые. Вот. Ну, как бы такой маневренный, подобных став, фрискинг. Вот отлично. Просто шикарно вообще. Вот. Непонятно только, в принципе, зачем нужна такая ширина. Потому что, ну, непонятно. Но единственное, что она дает, это она дает хорошую всплучение на малых ходах, на малых уклонах. И, наверное, для того, чтобы приземлять хорошо в целине. Все, больше, в общем-то, никакого пункта вообще просто нет от нее. И, честно говоря, такая же фигня в талии на ступеньку ниже, мне понравилась больше. Но это другая история. Чтобы не пропустить их тесты, подписывайтесь на канал. Или ищите уже на сайте, может, они уже там есть. Больше катайтесь. Встретимся на лыжах. Пока.